меньше всего падает или больше убивать получает больше бонус. Время временное. Время. О, день где сейчас Да нет, на день не похож. 4. О, вы, вы сбоку от меня стоите. Даже не своих да, и сами сзади меня Мы... Мы не один персонаж. Да. Вы тут спереди торчит слушай я сейчас у тебя не смотрю, меня персонаж повернул? Нет. Нет, они у вас вперед. Нет, не они ваши персонажи э, действуют скриптово, типа, знаете, они выглядывают из лодки, рассматривают оружие. Твой тоже персонаж скриптово ну, действует. Да. А я забыл, тут все могут по рации вот эти удары вызывать ракетные, Арт артиллерийские? Три раза больше ударов? Ну а, вот я не помню, все могут или кто-то один. Или все трое, но один удар. А, в одну точку справимся. Пум, хэдшоп. Ой, нас спидеры сделали. Можно мне как-нибудь выплыть? Пожалуйста. Вот я где, да. Да, я слышу тебя. Примкнуть да. штыки. Вон, ракетный удар. Ну вызовить кто-нибудь. Куда? Туда, да. Не, мы все, войну... мы все можем использовать. Санек, давай свою. Я возьму Не, другой Санек. Ой, вот это канонада. А где там миллиард очков? Эти эм... Можно вызывать пожелания. Это Вил. Я вот что-то желаю человек. вот теперь они похожи на зомби но этот код уже не работает но идут как зомби Ну это ариса да пистолет на орисах у О, О, вообще пулемет возьми нахуй в марте атаки. что это ой, грената ой, пацаны, тут выбор лучших, берите, кто хотите ой! так, один слег я стреляю разрывными гранатами о, НАТО пулеметное гнездо вызовите! А устал? О! Оля! Чего? Пурпурное сердце дали. Огонь. Да. Цель огонь. Огонь. Рука, Ой, выехал. блядь, я сляву, махтрим. Нифига себе! Готовы поддержать Покажите расположение цели огонь, на поражение Координаты получены А о а чем мы дальше не можем? Вообще спать лечь, не Что было какой-то? Надо о, вот тут сбоку как... идти. Стреляй разрывными! а сейчас убьют! Я так лежу, блин, что стрелять, и отеле, знаю, это не стрелять, бесполезно. это реально враги были. Да? Танис? Граната! Я спою выкинул. Красный. Не надо свои Гуки! Они да! на бингер, Джонни! Сейчас я тоже в штыковую пойду. А ты чё гарант без штыков дали? Со штыком. линия вперед а о твою 700... а мать вызвали туда на да. Вот на Сейчас ебанет. Ты ч Я только подошел сюда. Вот там, кстати, карта смерти лежит. Вот можете взять. Вот здесь, Где? вот здесь. Где? Вот, вот здесь. Но я уже не смогу или... а? Так, надо вызвать ракетный зал по танкам. Где танк? то Вот спустите. здесь. По цели. Нифига себе. Я вроде тоже я nephew, uh, Так, теперь um по танкам. По танкам ah, мы ликвидировались. Звезды на карте еще есть, видите? Я просто из-за дыма нихрена не вижу. Так, я вижу по этому танку Ну, а сейчас ему прилетит. А второй ты а горит, я по. Ай, твою мать! Так, сейчас будут э... убивать Саливана. Палонский убивать. Нет, Саливана. Саливан, сержант. А по-моему Палонский сразу с сержантом что-то стал. Не, Ройбук станет сержантом, смотри. А где Ройбук? А вот где? Да, сержант стал. Ты Пять минут назад я сказал, что он спит. Дайте мне. Санитара! Я сказал, ты. Просто уже все, раз, миссия кончилась. Да. А. Каждого положили по разу, по-моему, да? Не, я этими. Меня раз... не положили. Меня не положили, по-моему. Разрывными я пострелял. Готов. А я... Бесполезный. Потому что в неудачном месте. Да, меня.